Писалась зима на стекле Как полтана рассказы плетет Тридцать первый день в декабре Неизбежно за ним Новый год Неизбежно мир станет взрослей Неизбежно в нем буду любить Ну а я кругу близких друзей За любовь до утра буду пить за Новый Год и за друзей Налей, Санёк, налей, Андрей И за любимых и подруг Налей, а налей, мой друг За Новый Год и Рождество Налей все дамочки вино Закрыл снег, за Новый Век Налей, Панёк, налей, Олег а Расписался в судьбе Новый год На висках сединой рисанулся Доедая оставшийся Тор Он из детства мне плотно улыбнулся Неизбежно стучится тук-тук Я ее попрошу выйти вон Пусть тафарик поднимет мой друг Ну, а я еще буду влюблен. За Новый Год и за друзей Налей Санек, налей Андрей И за любимых и подруг Налей Аля, налей мой друг За Новый Год и Рождество Налей все дамочки вино За белый снег, за новый год, Налей подняк Налей, Олег За Новый год Из-за друзей Налей, Санек Налей, Андрей Из-за любимых И подруг Налей Глянт, налей мой друг, За Новый год и Рождество, Налей все дамочки, вино, За белый снег, за новый лек, на лей налей олег.